Приветствую всех! И в этом уроке мы поговорим о том, как перенести э, управление с нашей лошади в нашего персонажа. Ну и также э, посадить персонажа на лошадь. Ну, то есть в данном уроке мы просто его приотачим к лошади. Э, уже в следующих уроках мы сделаем так, чтобы в зависимости с той стороны, с которой мы подходим к лошади, он садился на нее с помощью монтажа и также сделаем чтобы он мог слазить так давайте перейдем в blueprint коня и что у нас здесь есть во-первых мы убираем управление поскольку это была тестовая для анимации мы это управление убираем. Compile. также мы убираем от контроллера input Следующее, что вам понадобится добавить, это переменная из был. Это нам понадобится для следующих уроков, для того чтобы мы могли резко остановить лошадь. Создаете булевую переменную, я выставил ей репликацию и через бранч мы проверяем, если true, то мы двигаемся. Установил я ее на true в функции setSpeed. У нас идет setSpeed, если мы меняем скорость нашему коню, она становится true и тогда мы будем двигаться. Uh, здесь больше изменений никаких нет. Uh, теперь uh, у нас есть функция Ignore Actor Collision. Давайте ее откроем. И я расскажу, что у нас здесь происходит. Uh, на вход мы подаем Player. И мы также подаем uh, Should Ignore для того чтобы мы могли выставлять игнорируем ли мы коллизии либо же не игнорируем из плеера мы достаем капсулу компонент и достаем ноду ignore Actor moving эта нода нам позволяет игнорировать коллизию нашей капсулы какому-то эктору в данном случае Эктор у нас лошадь, мы подаем self и подключаем а, наш игнор. И таким же образом, только наоборот, мы делаем капсулу лошади, да, вот она капсула. Мы капсулу лошади а, игнорируем для нашего персонажа, конкретно для того персонажа, который а, будет производить взаимодействие с лошадью. Так, с этой функцией мы закончили. А теперь... Так, так, так. Это мы закроем, это закроем. Сделаем все более компактно. Так, и также удаляем э, наши повороты, поскольку мы будем поворачивать в персонаже. Так, и теперь давайте перейдем к нашему интеракту. Так, здесь, сюда, пока что. Так, интерект у меня воспроизводится с помощью интерфейса, который был создан еще для уроков инвентаря. А, давайте я покажу, что здесь происходит и вообще что это такое, если вы не смотрели уроки по инвентарю. Так, во-первых, вам нужно создать а, интерфейс, blueprint. Blueprint-интерфейс вы создаете, называете его, к примеру, как у меня Interact. И здесь у вас будет пустая функция, вы ее назовете Interact. И на Input мы подаем конкретно нашего персонажа. Все остального тут э, ничего такого нет. Э, это мы можем закрыть. И что мы, собственно, здесь делаем? Во-первых, мы записываем сразу переменную для удобства. Дальше мы вызываем функцию Ignore Actor Collision, чтобы игнорировать коллизию нашего персонажа. Ставим галочку Ignore. Дальше мы прикрепляем нашего персонажа к сокету, который мы создаем у меша коня. Давайте я открою, покажу. А, так, вот у нас есть сокет. Находится он здесь. А, как создать сокет, если вы вдруг не знаете, а, нажимаем, а, так, так, так, add сокет. И называйте, как вам хочется запомните название либо скопируйте его и вставьте сюда у меня это mount point и выставляем snap to target, snap to target, snap to target для того чтобы мы конкретно отталкивались от э, трансформации нашего сокета э, в parent мы подключаем mesh поскольку мы отачим к meshu нашей лошади в таргет мы подаем вот эту вот переменную которую мы сделали вот так вот promote variable и я и также выставил репликацию это в будущем нам понадобится так после того как мы прикрепили нашего персонажа к коню мы переключаем нашему персонажу мод передвижения по дефолту у нас стоит walking. Мы переключаем на flying. То есть мы берем нашего персонажа, мы берем его movement component. Из него мы достаем set moment mod и меняем мод на flying. То есть мод полета. Так, следующее, что нам понадобится, это уже немного Точнее, две переменные создать персонажа. Это переменная horse и переменная is mounted В переменной horse мы будем хранить информацию о том, с каким конем мы взаимодействовали, для того, чтобы им управлять. Тип перемены у нас horse BP, то есть это базовый класс лошади. И также перемена ismounted. Ismounted мы будем этой переменной проверять, сели ли мы на коня. Так, вернемся в нашего коня. И здесь происходит следующее. Мы берем плеера. И достаем Set Mounted и ставим галочку. То есть мы взаимодействовали, мы прикрепили. Соответственно, мы выставляем информацию о том, что мы уже сели на коня. Дальше мы нашему игроку немного меняем управляемость. Во-первых, Use Controller Rotation Yav мы выставляем False. И orient rotation to moment мы выставляем true. Это нужно для того, чтобы мы могли вертеть камерой вокруг персонажа, и персонаж при этом не управлялся. А, так. Это мы сделали. А дальше у нас идет... Set Actor Rotation Поскольку нам нужно выставить ротацию ä, Правильную Когда мы уже прикрепились к коню Чтобы не было никаких личей. Ä, мы берем плеера Берем Set Actor Rotation И подаем ему просто ротацию Эктора коня То есть Get Rotation мы подаем нашему персонажу то есть, таким образом, мы его разворачиваем в ту сторону, в которую повернут конь. И после чего, мы берем снова плеера, берем из него set horse и подаем его self. То есть, нашего коня. И таким образом, когда мы взаимодействуем, так Также нам нужно выставить Коня на сцену когда мы взаимодействуем с конем то мы прикрепляемся к коню да и мы можем вращать камерой во все стороны и персонаж вертеться не будет так теперь мы переходим к персонажа и что мы здесь должны сделать во первых нам нужно сделать управление управление в принципе оно такое же самое как и в коне но с единственной поправкой что мы будем проверять на валидность нашу переменную horse если наша переменная horse будет валидно соответственно мы находимся на коне да мы можем получать из него информацию и таким образом мы достаем сервер set speed Uh, так, это event, который uh, <coughs> воспроизводит функцию setSpeed да, и добавляет нам point для движения. Uh, выставляем forward, поскольку это horse forward. Uh, здесь то же самое, мы проверяем на валидность и сервер uh, setSpeed у нас false. То есть то же самое, но с проверкой на валидность нашей переменной. так следующее у нас это движение движение немного посложнее в том плане что у меня также есть движение по лестницам это актив из marketplace он как-то раздавался бесплатно и у него был макрос из Custom Movement. И мне пришлось в него дописать функционал. В вашем же случае я советую создать просто макрос. Давайте я создам этот макрос. Давайте, к примеру, из Horse Movement. И что я здесь делаю? Я могу взять... Во-первых, проверить на валидность из valid. В случае, если наша переменная валидна, и мы можем получать информацию из коня, с которым мы взаимодействовали, мы проверяем на всякий случай брончом, находимся ли мы на коне и подаем true и подаем false на выход единственное что мы это переименуем и если у нас true значит у нас будет воспроизводиться horse movement если у нас false значит у нас обычное управление персонажем мы сделаем character movement и если не валидно у нас также должен происходить character movement поэтому мы выставляем его вот такой красивый макрос получается и давайте я его выставлю вместо этого Да, конечно, ладно. Думаю, будет понятно. Не хочу просто удалять. Подключаем. И если хорс момент мы ничего не делаем на input axis move forward, а, а если, ой, ну да, а если character movement, то мы делаем add moment input. А, а здесь у нас уже будет немного иначе с добавлением функционала берем из horse movement подключаем и если horse movement то мы делаем horse turn то есть поворот если character момент то мы от момент input делаем давайте проверим чтобы все работало да, как мы видим, у нас персонаж двигается сейчас взаимодействуем с конем, двигаемся и, как вы видите, да, конь у нас движется. Мы можем добавлять скорости, у нас берется информация, воспроизводится функция. И у нас все работает. Выходим, ошибок нет, все прекрасно. Так, в принципе, в принципе, я обо всем рассказал. А, хотя нет, я не обо всем рассказал. А horse turn horse turn я перевел уже функцию то есть у нас это висело все на ивенте поворота да вся эта логика вы просто выделяете эту логику Кликаете правой кнопкой мыши и здесь Collapse to function. У вас это все добавится в функцию. Вам понадобится здесь input pin. Давайте я его назову Access Value Так. Нормально. так и теперь давайте э, разберем что здесь дописано здесь дописан вот этот блок э, поскольку мы переносим управление на функционал персонажа для того чтобы мы могли всю логику персонажа использовать да не использовать какую-то пешку на коне к примеру там пустой какой-то мэш это будет проблематично со всей экипировкой с инвентарем то что мы можем что-то использовать от персонажа даже атаки все переписывать копировать это я не вижу в этом смысла поэтому лучше немного заморочиться сделать управление для коня в персонаже как мы и сделали а, но персонаж нам не позволяет Поворачивать лошадью по причине отсутствия у него spring арма и камеры а, поскольку а, когда мы включаем use control rotation у нас появляется возможность а, поворотов а, к примеру при повороте мышки да а, и также у нас стоит контроллер яв то есть для того, чтобы наша лошадь резко сама не поворачивалась, а мы ее поворачиваем и с анимацией, и с определенной скоростью, которая именно нам нужна. Поэтому мы будем поворачивать ее вручную с помощью ноды Set Actor Rotation. Мы достаем эту ноду, это уже мы в коне, в функции поворота. Мы достаем ноду, делаем ей make ротатор И по Z мы будем делать плюс. Так, давайте я немного это отодвину. По Z мы будем брать ее текущую ротацию, то есть куда она повернута и будем делать плюс а, вот это вот а, то что мы делали интерполяцию для а, переменной поворота да у нас есть переменная поворота x value а, от которой зависит а, также поворот нашей анимации а, и здесь мы подключаем у нас происходит плюс и в зависимости давайте поставим не знаю 5 я не знаю насколько это медленнее будет так у нас есть баг когда мы двигаемся да? двигаемся и взаимодействуем то у нас персонаж будет как бы лететь а, это не очень хорошо так остановились да вы видите что мы теперь немного быстрее поворачиваем И выглядит более-менее реалистично так и эта переменная так point reference да она нигде не вызывается в коне она у нас не вызывается она у нас вызывается только в персонаже так в принципе я буду убирать этот макрос Давайте, кстати, я открою этот макрос, покажу. Здесь у меня, конечно, немного а, иначе сделано, но это не суть. А, поскольку у меня используется Custom Movement Component, а, который позволяет нам передвигаться по лестницам. Так, этот макрос я удалю, поскольку мне не нужно два одинаковых. Так, и я думаю на этом урок мы закончим, а уже в следующем уроке мы также добавим функционал, чтобы наш персонаж слазил, и также добавим анимации, чтобы он забирался на коня и слазил с коня. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч!